сегодняшняя тема, она как бы не каждому будет интересна, но она будет полезна потому что многие обращаются и многие а, не знают где искать наши японские автомобили а, скидывают ссылки с авито, со втору. допустим сегодня скинули ВИЦА У ВИЦА, извиняюсь, ФИТА там чуть ли не в максимальной комплектации 16 год за 500 тысяч рублей в новом кузове, ну, еще гибрид полторашка ну где такие цены взять человеку объясняем, то, что не бывает таких цен. Ну как же, ну вот я же вот с Авито вам скинул объявление. Ну позвоните, ну поедете, посмотрите. Вам что сложно? Да нам не сложно, просто это однозначно развод какой-то. В центральной части России, да, это актуальные, это популярные сайты. Что Авито, что Автору. Ну по большей части именно вот с Авито скидывает. Но у нас это какой-то разводняк идет. Я, если честно, сам не понимаю смысл таких, таких объявлений. Сегодня, кстати, у нас уже на канале есть такое видео, где мы разбирали Дром. Сегодня еще раз зайдем, разберем дром, какие галочки ставить, что, ну, в общем, что ставить, что не ставить, куда лезть, что смотреть. Подробненько покажем, прям запись экрана сделаем, а, расскажем, как искать. А, много вопросов, сколько стоит проверка автомобиля. Практически в каждом видео говорим, проверка автомобиля стоит 2000 рублей. А, что вы получаете, что мы получаем? Получаете вы фотоотчет, порядка 200 фотографий, плюс видео, где будет все, все, все. Абсолютно все про автомобиль. Более, конечно, подробная информация уже по телефону. Вот также напоминаю, скоро у нас состоится розыгрыш. Поиск автомобиля под ключ. Реально бесплатные поиски автомобиля. Тоже у нас видео выходило, поэтому кому это действительно интересно, поддерживайте канал, подписывайтесь. Вот. И еще один такой, часто задаете вопросы, с какими транспортными компаниями вы работаете. Друзья, работаем абсолютно с любыми транспортными компаниями. Вот какую транспортную компанию назовете, туда мы вам автомобиль и отгоним. То есть будет договор, будет опись, все будет. Конкретно мы стараемся автомобили отгонять в компанию TechSnap. Почему? Потому что основная масса автомобилей, они уходят со авторынка «Зеленый угол». Их как раз находится на авторынке зеленого. Работаем с ними уже, уже довольно давно. И каких-то таких косяков, замечаний нет. То есть там ответственные ребята. Хорошо принимают автомобиль. Отзывы, в принципе, о них положительные. Очень хорошие. Поэтому работаем с ними. Потому что, ну, знаете, если честно, как-то не хочется садиться на чужой автомобиль. И гнать его там через весь город в какую-то другую транспортную компанию. Но, естественно, мы идем людям на уступки. Идем людям на уступки. И если вы захотели другую транспортную компанию, мы обязательно поставим в ту, в которую вы скажете. Что касается конструкторов, тоже вот недавно вопрос задавали. Не то, что вопрос задавали. Человек собрался приобрести конструктор. Ну, мы ему говорим, заказывай эвакуатор. А это 3-5 тысяч рублей. Ой, а почему так дорого? А давайте вы сядете на этот конструктор и сами поедете в транспортную компанию. Давайте сядем, но по дороге где-нибудь автомобиль у нас заберут тоже. Ну как бы так. Покупаете автомобиль без документов. Хотите, чтобы мы без документов сели на автомобиль и доставили его до транспортной компании. Так, к сожалению, не делается вот но ну, а теперь давайте все-таки разберем дром посмотрим что там к чему а, и еще что касается конструкторов конструктора мы не ищем то есть можем их только осмотреть где их искать конструктора сейчас зайдем на а, дром я вам все подробненько покажу вот и следующий момент автомобили которые как раз висят на дроме по заниженной стоимости там на порядок у нас заниженная. В пути, под заказ. Ребят, если вам эта тема интересна, тоже отпишитесь обязательно в комментариях. Тоже разберем эту тему. Опять же, такая, такое же видео есть уже где-то у нас на канале. Но в этот раз, если вам действительно будет интересно, разберем ее подробно. Прям откроем множество фирм. Будем их прозванивать. Ну и скажем так, выводить да, на чистую воду. Что это такое за развод? Поэтому не поленитесь, напишите в комментариях, интересно вам это или нет. Друзья, давайте все-таки разберем, что такое дром. Вот не знаю, что получится с записью, записываем с телефона. Заходим на дром. Давайте еще раз продублируем. Неважно, как писать. Хотите русскими, хотите, хотите английскими буквами. Без, без разницы. Допустим, дром у меня сразу вылетает. Открыли, попали мы с вами на России. То есть в России продается 455 тысяч 558 автомобилей. Нам нужен с вами либо Приморский край, либо Владивосток. Но будем сегодня будем с вами ориентироваться именно по Владивостоку. Итак, зашли. Перед нами назовем это поисковик, где можно выбрать марку автомобиля, допустим, Toyota, модель автомобиля. Здесь все модели Поколения. Ну, я бы, если честно, не советовал. Ну вот, допустим, Привз, да вот так, поколение. Четвертое, рестайлинг. Можно это выбрать. Но я бы не советовал это делать. Это лишний, если честно, Геморрой Можно выбрать год автомобиля. Так, на цену я нажал, да? Ну, допустим, вот цена до да, от и до. Там от 650 тысяч рублей до можно выбрать год автомобиля вот я так ставлю просто там от до кпп тоже не советую выбирать кпп потому что э, не каждый как бы продавец указывает кпп кто-то может просто не указать кпп да и соответственно этот автомобиль в поиске он не появится Топливо тоже не советую ставить эту галочку Потому что продавец может просто не указать. Можно выбрать объем двигателя. Также от, до. Можно выбрать привод. Кто-то указывает, кто-то не указывает. Тут уже на свое усмотрение. Обязательно нужно поставить галочку "не «Непроданные». Галочка с фотографией. По вашему усмотрению. Кто-то выставляет фотографии, кто-то не выставляет фотографии. Далее. Расширенный поиск. Тип кузова, седан, хэшбэк хэшбэк три двери, тоже, ребят, на свое усмотрение. Хотите, ставьте, хотите, не ставьте, эти галочки. Цвет, то же самое, я цвет никогда не ставлю. Документы, но а, вот здесь, как бы, это очень важный параметр по документам, потому что, допустим, если вы выберете а, документы, неважно, у вас вылезут все автомобили и с документами, и без документов, если вы берете галочку в порядке, у вас вылезут автомобили только с документами. Ну, и соответственно, если вы берете нет или проблемные, то вылезут автомобили без документов. Повреждения. То же самое. Не требуют ремонта. Это целые автомобили, которые действительно ремонта не требуют. требуют требуется ремонт или не на ходу. Это те автомобили, которым требуется ремонт. Руль. Естественно, мы выбираем правый руль. Дополнительно. Отчеты ГИБДД, ДРОМАСИСТ, сертификация Ничего ставить не нужно То же самое, лошадиных сил Я бы ничего не ставил, пробег не ставил Без пробега по РФ Галочка Если вы ищете машину без пробега То ставьте галочку Если ищете с и Без пробега Можно не ставить Ключевые слова Тоже в принципе писать ничего не нужно Ну и соответственно жмем показать Но сейчас мы рассмотрим с вами на не тойоте да просто на всех автомобилях. То есть выбираем с вами любое, любое, любое. Все, галочки у нас стоят, без пробега поставили. Показать. Итак, вот, высветились у нас все объявления, которые все машины, которые продаются во Владивостоке. Приус, Аква, там, прадики, шатлы, ниссаны. В принципе принципе, все автомобили. А, Единственное я не поставил. Так. Ну, допустим, мы ищем автомобиль с вами. Ценой до 1 миллион 200 тысяч рублей. Ищем без пробега. Ищем с 2014 года. Показать. Вот они все автомобили. Кто не определился с маркой автомобиля? Для удобства. Чтобы вы... Не сидели там в телефоне за компьютером, не листали вот так вот весь дром. Смотрите, вверху есть такая графа. Объявление, есть модельный ряд. Нажимаем модельный ряд. И оп, у нас вылазит автомобили по большинству. Итак, больше всего продается фитов. От 2014 года до 2020 года стоимость от 620 тысяч до 1 миллиона 130 тысяч рублей. Заходим в фиты. Перед нами все фиты. Как бы за обозначенную стоимость, там минимальную, максимальную, кстати, минимальную мы не выставляли, можно выставить минимальную стоимость, также можно выставить минимальный год. То же самое касается и других автомобилей то есть посмотрите да на первом месте на первом месте в владивостоке больше всего продается фитов 157 объявлений дальше следует nissan Note от 15 до 19 -го года потом идет филдер ну филдеров действительно большой выбор филдер виц кстати сегодня вица смотрели блин клевый вообще овощевиц 579 тысяч по моему он стоит тысячи скинули но ну, вроде как собираются брать его вот 22 тысячи пробег Акф очень много шатлы лифы лифы ребят это вообще отдельный разговор сейчас весна сейчас лето сейчас на них будет просто нереальный ажиотаж почему-то весной как бы все равно люди больше берут автомобили но по лифов, по лифам прям все хотят себе на лето купить электричку акси про боксы и так далее вот в принципе в принципе здесь ничего сложного такого нет я думаю любой э, сможет с этим разобраться далее как э, скопировать ссылку многие не знают вот смотрите вот зашли мы вот хотим проверить вот этого фита Двадцатый год 2000 пробег миллион 125 тысяч странный фит Двадцатый год вообще не проходной год смотрите заходим Зашли. Нажимаем строчку браузера. Скопировать, скопировали, зашли в WhatsApp, допустим, к нам в WhatsApp, нажали вставить. Это называется скинуть ссылку на автомобиль. Все, чтобы мы видели, что за автомобиль, сколько он стоит, год автомобиля и так далее. Ничего сложного, ребят. В этом нет. Я думаю, в принципе, всем понятно, как искать автомобили на сайте drum.ru. Диа, что касается автомобилей без документов, то есть конструкторов, допустим, ставим там с 2001 года выпуска. Ну и опять же, указываем галочки. Нет или проблемные? без пробега показать все выходят все автомобили без документов но опять же вот у нас сейчас стоит модельный ряд больше всего автомобилей без документов это и steam 122 объявления от 300 до 50 а, до 560 тысяч гибрид автомат 4 в.д. передний привод альфарды крауны стеб вагоны одиссеи реки Многие тоже путают, скидывают такие объявления и э, ну, говорят, что я хочу поставить машину на учет. Друзья, такие автомобили на учет не встают. Это машины без документов. Конструктор. Ну, грубо говоря, кстати, вот они помечаются вот таким вот флаж, флажочком, да, красненьким. Грубо говоря, это запчасти, но многие э, покупают эти автомобили, переваривают планки, там, переделывают. Раньше были распилы, сейчас распилы уже ну, мало везут, распилы, но тем не менее они есть. Вот такая вот и стима 2005 года, она не будет стоить 375 тысяч рублей. Даже пробежный автомобиль 375 тысяч рублей стоит он не будет. 12 год. год. 4, 4 ВД 148 тысяч, пробег 415 тысяч. Так что вот так вот. Ну и а, выходим обратно. Что касается автомобилей под заказ, ну это, как правило, можно указать, но мы сделаем проще. Пролистаем все фиты. Вот Пометочка была, можно было сюда, сюда нажать. Это архив. Смотрите, под заказ в пути. Фит, 16-й год, 1,3, 100 лошадиных сил, передний привод, 500 тысяч рублей. Ну где взять такую цену? без пробега пробег не указан держим цены на прежнем уровень фиксированная комиссия всего 100 долларов знаете я вот э, никогда в это не верил и никогда в это не поверил я так понимаю 100 долларов это э, комиссия за привоз автомобиля 100 долларов это ну, сколько там грубо говоря 75 рублей до 7 500 не верю я в это автомобиль в отличном состоянии указано конечная стоимость со всеми расходами в владивостоке при привезем любой автомобиль привезем любой ваш заказ в течение двух-трех недель на протяжении всего пути ваш автомобиль застрахован и так далее друзья ну смотрите если интересна вот эта тема прям разберем ее подробно фиты по 500 тысяч поэтому не ленитесь оставляйте свой комментарий и будем с вами разбирать что касается дрома еще раз повторюсь у нас авито автору сайта они есть они существуют но не актуально поэтому ищите все автомобили на сайте ру. Я надеюсь было всем понятно поэтому на сегодня все всем пока